Всем привет, напоминаю, зовут меня Максим, участник Харьковского клуба трейдеров, торгуем на финансовых рынках. Видео это отчасти относится к первому видео, которое по поводу рисков, что такое, как управлять рисками и тому подобное. Мысли в слов, да? Поступило несколько вопросов по поводу рисков. Сразу прошу прощения у тех, кто их написал, почему не отвечал. Я только вчера вернулся с отдыха и сразу же вот занимаюсь делами. С корабля на бал, скажем так, с самого утра. Вопросик очень интересный был, как правильно без, рассчитать безопасный объем в сделку. Смотрите, я придерживаюсь э, такого принципа. Одного рецепта, вот который бы полностью подходил абсолютно для всех видов торгов, для всех абсолютно рынков, для абсолютно всех депозитов но такого не существует и в плане цифр в плане объема как многие там пишут что вот заходите не большим там объемом к примеру в риск потерь один процент риск дохода ставьте 3% процента и тому подобное я с 2008 года на рынке и сделал вот такой вывод за все это время зависит от опыт. у каждого человек это свой характер, своя ментальность, свой темперамент, кто-то меланхолик, кто-то сангвиник, кто-то холерик и тому подобное. То есть разные психотипы. Соответственно, их жизнь проходит в соответствии с этими психотипами и точно так же в торговле. Поверьте, к примеру, кому-то некомфортно торговать в средний срок. Кому-то, кто-то даже эту торговлю считает достаточно быстрой и они там, инвестора, сидят по несколько лет в сделках Кому-то наоборот, кто-то хочет каждый день работать, тратить свои нервы и больше ни на что ну, заниматься только этим, только трейдингом, знаете, Но ну, я, честно говоря, считаю это, это уже как наркомания, это зависимость Это тоже ненормально Так вот, по поводу правильного расчета позиции в сделку Вот давайте представим, что каждый из нас... У нас разный вес, да, у нас есть особенности организма, разный рост и тому подобное, разные способности. Даже я сейчас даже говорю вот о физических. К чему веду? Хочу опять же провести кое-какую аналогию, которая будет понятна для большинства трейдеров, для большинства людей. Вам нужно пройти какую-то дистанцию. И вот представьте, либо вы берете, там, не знаю, маленький камушек какой-то, положили в карман и пошли на эту дистанцию, вам там надо пройти... Ну, не важно сколько, километр, два, пять, десять, неважно И вы как бы вы приблизительно положили этот камушек и идете спокойно. Вас ничего это не беспокоит, вы идете, вы э, смотрите по сторонам, радуетесь жизни, солнышко светит. И вы замечаете какие-то особенности там природы. Ну, давайте допустим, что эта дорога идет вдоль, вдоль леса, да? асфальтированная дорога вдоль леса, трасса. И вот вам нужно пройти какую-то дистанцию. Не по времени у вас, никаких, нет никаких обязательств. Вам нужно на скорость это пройти и тому подобное. У вас есть выбор. Вы что-то, ну, вы можете с собой что-то взять, вот просто перенести, да, к примеру. И вот вы берете маленький камушек, либо вы берете здоровую глыбу. С маленьким камушком вы идете, вы, вы живете. Вот простыми словами. Вы смотрите на природу, вы видите все эти, всю эту красоту, вы слышите, как щебечут птицы. Ну, что-то за, замечаете, особенность. Вы живете. И когда вы берете какую-нибудь глыбу в эти в обе руки, еле ее тараните. Во-первых вы намного дольше будете идти эту дистанцию. Во-вторых, вы не будете жить, вы не будете замечать все это, все, что происходит вокруг. У вас будет в голове только мысли об одном. О, как это тяжело-то, когда уже я дойду и тому подобное. То есть в принципе, эта ситуация будет, эта глыба будет влиять на вашу жизнедеятельность. Вот проводим аналогию. Вы вошли в сделку тем объемом, за который вы, скажем так, ну, вы не паритесь, вы не переживаете. Куда она пойдет? В отрицательную. По стопу у вас выбьет, ну, для вас это несущественно, закроет плюсиком, вы просто, ну скажем, прикольно, да, там, дало мне э, какой-то объемчик на депозит. Либо вы входите в объем всем весом, у нас вот э, в сленге, да, мы общаемся, у нас сделка тяжелая, что это значит? Не то, что она тяжелая, э, там, морально как-то еще, она тяжелая в плане веса по рискам. Вот взял в сделку, вбухал половину депозита, и каждое движение рынка против тебя, ты а, читаешь, что ты бог рынка, хозяин рынка, а, а движение против тебя, у тебя начинается состояние унылого говна. То есть, ну как бы то вверх, то вниз, да? это ненормально, ты не живешь. Ты смотришь только в этот экран, ты заглядываешь в этот телефон, ты думаешь только об этом. Вот эта сделка небезопасная, небезопасный объем сделки. То есть, к чему я веду? Как правильно рассчитать безопасный объем сделки? Эта сделка не должна влиять на вашу жизнь. Вы не должны быть в ней, ну, в этой сделке целиком и полностью. Вы должны заниматься какими-то э, делами, которые сопутствующие есть, да, как самое простое. Ну, не знаю, там, надо коммуналку оплатить, надо спокойно э, съездить в магазин, закупиться домой и тому подобное и так далее. Вот эта сделка для вас будет безопасна. Как ее рассчитать? У вас каждого, у каждого из вас свой депозит, свой объем депозита. У каждого из вас есть какой-то свой предел риска, как бы, потери денег. Ну, то есть, для кого-то доллар потерять, это ой-ой-ой, какая беда, какое горе. А для кого-то косарь, в туалете, типа, ну, ну что, ну нормально. То есть, чтобы рассчитать вам эту безопасную сделку, вам нужно сначала понять себя. А, ребята, Продолжайте писать в личку, пишите вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать. Спасибо вам за внимание, давайте, ребятки, до следующих встречи. пока-пока.